Итак, вопрос звучит следующим образом, да, то есть, когда нет продукции, все хотят купить, не у всех хватает терпения, чтобы дождаться, да. и это относится не только к клиентам, это относится еще и к консультантам, правильно? Да, правильно. То есть мы сейчас да. говорим не только о клиентах, но и о консультантах. Ну, если говорить, начнем, давайте с консультантов, да, начнем с консультантов, эта проблема, как правило, касается новичков, которые впервые сталкиваются с этой проблемой, действительно так, да, а те, кто уже сталкивался с этой проблемой, знают, как на это реагировать, умеют с этим работать, они не испытывают каких-то трудностей, да? Вот я Конечно. могу у вас, вам этот вопрос адресовать. То есть вы же по этому поводу не испытываете каких-то серьезных эмоциональных проблем, что нет нет, нет, нет. каких-то позиций, да? То есть вы это воспринимаете как часть процесса, как часть работы и спокойно к этому относитесь уже. Уже. Да? Но если вспомнить вас в самом начале, то вы, наверное, вспомните, что вы тоже по этому поводу переживали, особенно если, например, вы получили первый заказ, а его, а его нет, все, это самая большая трагедия жизни, правда же, так же было? И человек вроде бы как бы мне не доверяет, типа этого. Но то, что человек вам не доверяет, это уже вы сами себе придумали. Это вы уже тут накрутили, навертели, это свойственно новичку, который начинает сложности очень сильно, ну скажем так, усугублять у себя в уме. Я, это, я не про себя сказала, я сказала это про новичка. А, про, про новичка, да-да-да, но да. возникают разные эмоции, возникают разные разные мысли и так далее, и тому подобное. Значит, наша с вами задача как наставников управлять этим процессом. Каким образом управлять? Что это означает? Это означает, что вы, как человек, который более твердо стоит на ногах, вы можете поделиться с человеком своими эмоциями, своим отношением к этой ситуации. И вот это переживание из разряда «все пропало» перевести в разряд, что такое бывает. И mm -hmm. такое, такое бывает абсолютно везде. Нет ни одного бизнеса, в котором товар всегда есть в доступе. Вы всегда это можете купить, и вы можете э, в своей жизни этих примеров собрать э, не знаю сколько. Да? То есть вы приходите в магазин, то, что всегда было, хоп, а его, а его почему-то нет. Разобрали, закончилось, и это нормальная часть, э, то есть это... Это нормальная составляющая бизнеса, любого абсолютно, любого товара. Любой товар, бывает, что заканчивается, потом снова появляется и так далее. И о чем, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что этот товар покупают кто-то другой, кроме меня. Да? То есть этот товар востребован. Да. И наша с вами задача в обычной ситуации, то есть переводить это в разряд, что да, товар востребован, его разбирают, и поэтому бывает так, что какое-то время может что-то отсутствовать. Здесь есть разные варианты. Можно чем-то заменять, если это заменяемые вещи. Да? Например, мы очень легко меняем 50 мл на 20 мл, какие-то ароматы между собой меняем и так далее. Либо, если человеку прям вот важно получить именно этот товар, он его ждет. И для того, чтобы он его ждал, для того, чтобы он согласился его ждать, необходимо создать ценность этого товара. Создать ценность, то есть показать ценность, что опять-таки вот этот дефицит, он тоже может работать на нас. Да? То есть товар У -у -у, имеет да. смысл его подождать, имеет смысл его дождаться. Потому что, опять-таки, вспомните, в вашей жизни наверняка были случаи, когда вы что-то ждали. Какой-то товар, какую-то услугу, вы, да. вы ждете. Если для вас это важно, если для вас это ценно, вы ждете. Вы не ждете только в том случае, если для вас это не ценно. И поэтому для того, чтобы клиент ждал, для того, чтобы консультант ждал, необходимо просто создать ценность этого товара, который имеет смысл подождать. Это если мы говорим про обычную ситуацию, да? А у нас сейчас такое время, что вообще что-либо прогнозировать, что-либо предсказать вообще сложно. Все меняется ежеминутно, сегодня есть, завтра нет, сегодня нет, завтра есть. И наша с вами задача научиться жить спокойно, ровно в условиях вот этой неопределенности. Это uh -huh. один из предпринимательских навыков которую вы начинаете воспитывать, тренировать у ваших новичков, который называется умение жить в обстановке неопределенности. Умение сохранять спокойствие, умение сохранять твердость и ресурсность, работоспособность в меняющейся обстановке, в постоянно меняющихся условиях. И если мы говорим про бизнес, если мы говорим про предпринимательство, это сфера, в которой доля неопределенности очень высока. И когда человек попадает из какой-то другой сферы, он не занимался до этого предпринимательством, он не занимался, угу. то есть не работал на себя, он работал, например, по найму, может быть, вообще не работал, еще что-то. То есть в его жизни достаточно высокая доля определенности. То есть все понятно, он там к восьми уходит на работу, в пять часов приходит с работы. Все, у него все, все стабильно. И ходит он одними и теми дорогами, и покупает он одно и то же, и все в жизни его происходит одно и то же. У него, у этого человека достаточно, достаточно высокая степень определенности. И вот он попадает в бизнес, и вот он попадает в предпринимательство, где степень определенности гораздо выше, чем в привычной его жизни. И его поначалу, поскольку он не знает о том, куда он вообще попал, и о том, что это вообще нормально, что, что это, ну, то есть к этому нужно привыкать, и это нужно принимать как нормальную часть жизни и работы, его он начинает поначалу, конечно же, выводить это из себя, то есть он, он эмоционирует по этому поводу. Вот, поэтому наша задача а да, объяснить, что такое бывает, и это не смертельно, это не критично, с этим нужно научиться а работать. И такое будет, и это не последний раз. И э, наша задача помочь нашему новичку пережить этот момент, попробовать э, решить этот вопрос с клиентом, например, там, через замену, если это возможно, или, например, взять э, заказ у клиента, э, то есть, чтобы клиент согласился ждать, чтобы он э, да, внес какую-то предоплату, что он не просто на словах согласился ждать, а он прямо вот э, деньгами проголосовал за это ожидание. Mm -hmm. Вот, и а, вот, пройти просто с новичком эту дорожку вместе, эту ситуацию вместе с ним прожить и пережить ее, то есть а, не позволить ему вывалиться. Да, это, вот как... это вот самое главное, да. Да, угу. это, это, Надежда Федоровна, на самом деле это не самое главное, потому что в бизнесе есть такая вещь, как естественный отбор. И, угу. а, и если человек не в состоянии это пережить, если для него это какой-то стресс, который его выводит из бизнеса, выводит из предпринимательства, значит, на сегодняшний день он не готов для того, чтобы предпринимать, для того, чтобы… Это я просто неправильно объясняю ему. Или нет, нет, это, это не всегда зависит только от наставника, понимаете, это всегда 50 на 50, вот в работе э, наставника и новичка всегда ответственность распределяется 50 на 50, 50 процентов на вашей стороне, 50 процентов uh -huh. на стороне новичка, и, и у вас совместный вклад в, в развитие, да, то есть вы вкладываете с ну, своей стороны понимание этой ситуации, вы вкладываете свою эмоциональную поддержку, то есть вы твердо стоите, и вас не колеблет от этого, и вы можете оказать поддержку человеку. Но если человек не готов принимать эту поддержку, если он не готов принять эту ситуацию, если для него это является фактором, когда он скажет, ну все, это значит не для меня, или там еще что-то, ну, то есть что-то скажет и уйдет. Угу. Да? То есть это его зона ответственности, и он может так сделать, и он может так поступить. Вот, поэтому не, не берите, пожалуйста, на себя вот эту стопроцентную ответственность за поведение другого человека. Вы не можете ему, как говорится, влезть в голову и у него там что-то поменять. Если он захочет принять какое-то решение, то он его примет. Самое главное, это еще не означает, что это навсегда. То есть вот он сейчас так переживает эту ситуацию. Пройдет какое-то время, он отойдет, он остынет, там, эмоции как-то станут менее острыми. То есть он может снова вернуться и продолжать. Вот. Но mm -hmm. ваша задача понять, во-первых, сопереживать, сказать, что я понимаю, насколько это для тебя болезненно. Я представляю. Да? Вот. No. Я просто У меня есть свой личный опыт, когда я получила первый заказ на 50 миллилитров, номер сейчас уже аромата не вспомню, и это была директриса банка, О. Надежда Шпионовна, вы ее знаете, как ее звали-то, как, звали как банк назывался? мы в нем обслуживались, в челнах. В автоградбанке. Да, да, да, да, да, вот, ага. и я ей приношу эти 50 миллилитров, и она мне на следующий день звонит и говорит, у нас не работает пульверизатор. Я а -а -а. говорю, ничего страшного, не проблема, я вам поменяю. Вот, я приношу вторую пятидесятку, и она мне на следующий звонит и говорит, слушай, не работает авторизатор. <свист> <Ультрусатор." свист> Представляете? Это, это <свист> мой первый, это мой первый заказ. Вот, и если бы я тогда сказала, да, ну фигня какая-то, я издалась, да, то <свист> ничего бы, больше не было бы на этом пути. Вот. Но поскольку я знаю, что такое бывает, такое случается, mm -hmm. и как ни странно, даже в одну воронку падает дважды, как говорится, снаряд, да, вот как в моей mm -hmm. ситуации. Ну ничего, я это пережила и двинулась дальше. Вот. Так что я понимаю, насколько это эмоционально такая непростая ситуация для новичка, когда его первый заказ, а его нет. Вот. но наша задача как наставника помочь ему это пережить такое случается это такая проверка на прочность вот. и что касается терпения вот прозвучало здесь слово не у всех хватает терпения дождаться да? ну да если мы говорим про клиентов то здесь все понятно клиенты если они не лояльные скажем так клиенты то да они могут не дождаться и для того, чтобы они дождались, им нужно создавать ценность. В их глазах нужно создавать ценность. Что касается с консультантами, то здесь ситуация такая, что здесь нужно прививать терпение. Здесь терпение нам понадобится вот в нашем пути. Терпение – это очень важное качество, которое нам нужно. И оно нужно будет абсолютно на разных этапах. Всегда нужно терпение. Это бизнес, который требует терпения. Терпение справляться с ошибками, терпение справляться с неудачами, терпение дождаться тот результат, за которым ты сюда пришел. Потому что не случается здесь все в один день. И если мы говорим про заказ клиента – то если консультант приложит усилия, то у него будет второй заказ и все нормально сложится, если он на этом этапе не сдаст и не опустит руки. И тогда у него появится другая эмоция, появится уже другой результат, который перекроет первый и на этом можно будет двигаться дальше. Вот. И поэтому здесь терпение очень важно. Угу. И... Ну, а... тихо. Да. Угу. Те, которые знают уже продукты, те, которые не один раз покупали, с ними вообще нет проблем. Естественно, они будут и терпеть, и ждать, для них да. нет ограничений, хоть месяц. Да, вот. все верно. А почему, опять-таки, возвращаясь к причине, потому что в их глазах они знают ценность этого продукта, они знают, да. зачем они это ждут. И что касается новых клиентов, что касается новых новичков, консультантов, наша задача создавать эту ценность. Ну, как бы такую, знаете, ожидаемую ценность. Угу. Ожидаемую ценность, которую стоит подождать. Это этот продукт, который стоит подождать. По соотношению цена качество это продукт, который стоит подождать. Да, хорошо сказано, да. Угу. Его стоит подождать, правда? Угу. Спасибо, спасибо. Надежда Федоровна, вы потом расскажите обязательно, чем все закончилось. Конечно, конечно, потому что у меня есть заказы, которые каждый день звонят. Ну, Я, это здорово. Это новый консультант. Ага. Я говорю, ну, пути в пути, скоро будут. Скоро будет, ага. скоро будет, да, совсем да. немножко осталось, все скоро будет. И, понимаете, используйте это, этот момент. Еще, еще раз, ровно для того, чтобы убедиться в том, что наш продукт востребован, он нужен, его ждут, его он, хотят. Он действительно востребован, именно особенно сейчас. Вы просто это сейчас, да, когда его нет, мы это начинаем чувствовать острее, мы это начинаем да. ощущать, потому что э, э, есть люди, которые у нас его просят, а когда все идет своим чередом, когда товар есть в наличии, ну что, пришел заказ, мы его исполнили, и все, да, и на этом история закончилась. Да, и, и, ну, условно говоря, забыли. Да. А тут, когда его нет, то есть мы можем прочувствовать, насколько наш товар востребован. Это опять-таки используйте для того, чтобы повышать и свою уверенность в продукте, и уверенность ваших консультантов. Используйте ну, это. плюс нам, да. Да, да, да, да, да, да, да. Вот. у меня тоже целый список людей, которые ждали и ждут до сих пор. Вот, так что придет продукт, тоже буду всех клиентов своих обзванивать, радовать тем, что все пришло. Ну, значит, можно перечислять деньги спокойно. А, уточнить а, по заказам нужно сначала уточнить, идет ли тот продукт, который у вас в заказе? Я же не знаю, сейчас о чем идет речь. Uh -huh. а, и после этого уже можно перечислять. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Хорошо. Хорошо. Вот, хороший такой, этот, хороший вопрос, хорошая тема. Я рада, что у вас, Надежда, есть новичок. Но, когда, но... Речь, когда, когда речь заходит про новичков, я прям вообще рада. Когда у вас появляются новички, я очень рада, потому что это, это ваш стимул, инструмент для развития вашего бизнеса. Когда нет новичков, к сожалению, вы не развиваетесь. Ну, ни как да. наставник, ни структура, ни групповой оборот, ни деньги не растут, ничего не растет, ни да, ваш да. профессионализм не растет. А с новичками вы становитесь крепче во всех смыслах этого слова. Естественно, это, это правда. Да, mm -hmm. поэтому я желаю вам побольше новичков. Спасибо, спасибо, Галинас. Да, спасибо, Надежда. Причем mm -hmm. желаю не только Надежде Федоровне, желаю всем присутствующим, mm -hmm. желаю и тем, кто будет смотреть записи, тоже желаю. Mm -hmm. Так, хорошо. Что еще? Какие у нас еще важные, насущные проблемы есть на данный момент? Сегодня у нас 27 июня, заканчивается июнь месяц, как заканчиваете июнь? Mm -hmm. Ну, по-моему, слабовато я, слабовато. лично я. Слабовато. Ага. Да, ну, слабовато. Есть, есть 4 дня для того, чтобы слабовато Прев превратить в какое-то другое слово. Ну, Это... для этого нужно знать, товар у нас в пути или уже в Казани? Уже в Казани. Уже в Казани. То есть в но не успеет до конца месяца прийти. Ну, Только надо уточнять. Уточнить угу. надо. Может быть, Ну, я, я поняла. поняла. Не могу сейчас сказать. Прямо все, под... все, все. я поняла. Угу. Вопросов так. нет по этому поводу. Хорошо, спасибо. Большое. Так, Наталья. Татьяна Алсу, что у вас? Как у вас? Ну, тоже, как и Надежды, у меня пока слабовато. Магическая неделя сокращается до четырех дней. Ждем товар. Ну, в планах все-таки ступень свою закрыть. Да, да. Хорошо. Хорошо. А так, работа на даче, также у меня в дачном режиме. Ну, задержалась я, с, выставила только вот в эти выходные свою бренд-стойку в торговый центр. А, а без меня она плохо работает. Вот, поэтому вчера был День молодежи. День mm -hmm. молодежи был, вот тоже там немножко, ну, поработала в качестве рекламы. Продаж, конечно, не было. Вот, но все-таки интересно то, что люди на самом деле... Уже знают, что если я приехала, то можно сделать заказы, что наконец-то мы вас долго ждали. Такие приятные фразы, все здоровы, Приятно, И, приятно, да, Наталья? Да, ламбре, конечно, я же фирменную толстовку, футболку, все это у меня было, атрибуты. Таким образом поработала, потому что молодежь здесь, в принципе, знаете, от 10 до, так скажем, 18-20 лет, 20 с небольшим это максимум, да? Ну, mm -hmm. в общем-то, такой контингент. Поэтому я вот именно с рекламой поработала, не с продажами. Ну, в общем-то, интересно, вот жду, жду заказов. Mm -hmm. Вот mm -hmm. Хорошо. такая работа. Ну, конечно же, основное то, что у меня постоянные клиенты и консультанты тоже в летнем режиме потихонечку Проявляется, потому что ну, информирую о том, что о новинках, рассказываем. Это вот такая сейчас у меня идет работа. Угу. Хорошо, спасибо, Наталья. Татьяна включила видео, значит, она хочет что-то сказать. Эх. Да, добрый день. Всем. Добрый день. Просто был... а, у нас вчера нет поза. Позавчера. Был выпускной ребенка. Все были okay. в подготовке. Да, uh -huh. Прошел большой выпускной такой насыщенный. Но ну, все-таки то был последний звонок, а сейчас выпускной у нас был. Uh -huh. Хорошее место и погода у нас, погода то дождь, то солнышко. но ничего, хорошо. Прохладненько, замечательно все. Были. Вот. И во время выпускного как раз сижу звонок. Думаю, ну я отвечаю на все звонки, как у нас шутки были. На все звонки отвечает только риэлтор. Потому что многие боятся там кого-то, там коллекторов. Не, мы берем все звонки уже на Звонит женщина говорит: я хочу подобрать духи. В общем-то, мне моя хорошая знакомая вас порекомендовала. Ну, я, а музыка грохочет, я говорю, сейчас выйду. Вам неудобно? Я говорю, да нет, нормально. Ну, я перезвоню. Я говорю, как же перезвоню? Нет, конечно. Вот, выясняется, что, а сколько это стоит? Говорю, ну так-то стоит тысячу-полторы, но для вас это будет бесплатно, мой подбор. Uh, ну, потому что вы, вы по рекомендации, в общем-то, даже не знаю, кого. <laughs> но опять же, на, насчет того, что создать ценность, да? Uh -huh. Я говорю, да, эта процедура стоит тысяча-полторы, вот, но для вас бесплатно, потому что вы по рекомендации. Да вы что, можно я с дочкой приду? Я говорю, конечно, можно. Вот, ну, в общем-то, факт тот, что договорились, и ä, вот, вот как и работает, да, сарафанное радио, в любом uh -huh. случае. Кто-то в соцсетях пишет, кто-то звонит, а вы еще занимаетесь духами? Говорю, ну а как же? Конечно. Вот, а на сегодняшний день ну, мне не хватает 90, там сколько, 75 сотых баллов до, до моей летней нормы практически. Вот, и нормально, нормально. И я очень рада, что идут новые ароматы новые да. эмоции, потому что мы сходили, я рассказывала, сходили, мы с Димой послушали эти ароматы, сделали фотографии этих брендовых, но опять я не поняла, мы, наверное, просто избалованные ламбре, потому что я потом после этих их прослушали, там обвелись, я пошла к стойке Армании, там выложила, там у них, конечно, все только очень красиво, золотое золотом яблоко. Разложила как на пианино, говорю, можно, да, в общем-то, все ароматы, какие есть, там, тестировали, слушали. Но, опять же, для альфактора на насмотренности, и все равно очень много, особенно в последней коллекции, присутствует вот это, знаешь, вот эта вот пыльно, какая-то а -а -а. пыльно-дымная вот эта вот, не знаю, подвальная нотка, <laughs> что ли, из нишевого парфюма. А -а -а. Новые ароматы, конечно, ждем с расчетом на то, что концентрация у нас больше, соответственно, и раскрытие будет поярче. Uh -huh. Но Мне, по-моему, понравился, который, который красный uh -huh. больше. Ну, по крайней мере, в версии магазинской там 10 тысяч, по-моему, 1-7 тысяч. И тут там непонятно, потому что там же их версий еще куча. Uh -huh. Вот. Но... Все равно, когда туда попадаешь, я поняла, что все, это капец, крышу сносят, и они такие, спасибо большое, я говорю, это вам спасибо, нет, вы столько рассказываете, я очень люблю духи, и тут меня понесло, я попадаю в этот дел. если мне это очень нравится, то уже все, вот, ну, в общем-то, ну, духи рулят. Что делать? Да. да, да, да. Духи, слава богу. Косметика как-то нет. Декоративка. У меня, кстати, в чате, я же выкладываю тоже не в чате, а вот э, этот э, канал парфюмерный. Сейчас не каждый день, но по настроению выкладываю статьи. И у людей возникают вопросы. Одна девочка спросила. Одна делала заказ, я отправляла. А Вторая дело, это самое спрашивает, а у вас кроме духов есть еще косметика? Я ответила, говорю, конечно, есть, уходовая шикарная косметика, но акцент на уходовый. Вот. Обращайтесь, э, на любой вопрос ответьте. В общем-то, потом, наконец-то у меня получилось длинная очень, помнишь, Гульнас, я тебя звонила, так это когда еще было, в апреле? У меня была интересная э, арома, э, парфюмерный подбор. Сочи – нестандартная девочка. У нее голове зеленая, полкрасная. Ну, как Такая. девочка. Она уже uh -huh. довольно-таки ну, интересная личность. Мама попросила ее. Мама мне заплатила за подбор uh -huh. духов. Вот я тысячу взяла за работу с ней. Тогда единственное, что жалко, зум не записал. Я не смогла записать, uh -huh. и мы с ней работали уже как это. Uh -huh. Вот. Потом я отправила ей тестеры. Пять тестеров отправила. Вот. И в итоге... Но это длительный процесс, я говорю, что. И сейчас уже выбрали, отправила ей аромат. Вот она написала, что получила, а сейчас никак не может дойти. Uh -huh. вот. Но сам факт, что вот эта процедура онлайн-подбора uh -huh. работает полностью. А так интересно, она очень все время занята-занята. Я говорю, ароматы послушала, которые получила. Нет, говорю, все, значит, тогда мы слушаем вместе. Я прям по телефону, как у меня в, в офисе, так точно, как по телефону. Разложили, нанесли что слушаем, что, прямо она под мне потом сфотографируешь, конспект скинешь, uh -huh. а, все ароматы разложили, в общем-то, То есть она тестировала тут же, вот, что, uh -huh. потому что, как, вот, и все, она выбрала, на следующий день мы с ней связались, два фаворита было, 19-й и Рио, вот, но на сегодняшний uh -huh. момент, пока остановились на 19-м, она эти ароматы послушала, потому что я их отправила, uh -huh. вот, ну, в общем-то, работает, Работа. Сколько пробников выбирали, Тань? Смотри, пять, пять ароматов. Пять ароматов. И... Угу. Да, мы сделали предварительный подбор. А... Ой, помощник, помощник, конечно, кругом. Вот наш Джонни Ньюс, конечно, наш красавец, сойдет. Надо кругом. Вот, пять ароматов получилось, mm -hmm. то есть мы сошлись на, после подбора, вот пять ароматов, которые были у нее сейчас в тихом национальном состоянии. Mm -hmm. Ну, конечно, параллельно много выяснили больных э, точек, таких mm -hmm. болевых, потом советовались с мамой, она мне сама звонила, как и чего, ну, там опять же обида на маму многолетняя, ну, короче, уже с такой стороны пошло. Mm -hmm. Старшая дочка классная, крутая а это все время была, ну, они вроде как и не замечали, а это все время, поэтому, ну, я же вижу волосы, красные, зеленые, это а же не, неспроста, ну, да. девочки не 18, там 20 с лишним, понимаешь, а, ага. это уже, значит, что-то, какой-то крик, ага. и докопали, что да, старшая была всегда хорошая, я там такая, я такая, причем она накрутила себе, и вот эти не прощения идут, там, в общем-то, много всего, мама что уже звонила, мы с ней общались, советовались, ну, в общем-то, общем так интересно, Угу, очень, интересно, вот. очень интересно, Так что да. Хорошо, вот а, хорошо отлично, здорово, рада. Рада, ну, что жизнь кипит, работа кипит, все идет своим чередом. Хорошо, так, ну что, друзья, тогда мы все так поговорили, да, рассказали у кого какие дела. Четыре дня последние месяца, поэтому есть время, чтобы все исправить, улучшить и так далее. Вот. И, кстати говоря, вот возвращаясь к ценности, да, надеюсь, что смотрите, Татьяна так преподнесла свою встречу, что да. женщина захотела еще и дочку с собой привести. То есть верх мастерства это когда консультант говорит этого товара нет, а клиент говорит: "О, я хочу, я буду ждать, дайте мне два". Вот, то есть вот это планка, которой можно стремиться, да, которую перед собой ставить и к этому идти, нарабатывать мастерство и навык. Это навык, это навык продажи, ничего другого в этом нет, это не мистика, это не волшебство, это просто навык продажи, и его можно нарабатывать. Татьяна, молодец и молодец, у нее можно нам еще учиться, учиться и учиться. Спасибо, Татьяна. Да, Вы знаете, да. мы друг у друга учимся всех. Да, да, да. Мы вот в а, наше общение, оно всегда, я вот уверенно скажу, наверное, за всех, оно взаимополезное. То есть из того, что кто-то говорит, задает вопросы, каждый из присутствующих, каждый из участвующих mm -hmm. все равно выносит для себя какую-то ценность а, или что-то полезное обязательно выносит. Поэтому спасибо mm -hmm. вам большое, что сегодня пришли на встречу поделились своими задачами, результатами, технологиями, секретами и так далее. Вот. И у меня, как всегда, традиционно будет в конце просьба, напишите в чате, что самого ценного вы для себя вынесли из сегодняшней встречи в нашем чате в, в Telegram, для того, чтобы ваши партнеры, ваши консультанты, у них появилось желание посмотреть запись нашей сегодняшней встречи. Вот, это традиционная, традиционная просьба, да, и тем, кто будет смотреть да. записи, к вам точно такая же просьба. Точно так же после просмотра нашей сегодняшней встречи зайдите в наш командный чат в Телеграм и напишите, что ценного вы вынесли из этой встречи, из сегодняшнего нашего общения. Ну, а вам желаю хорошего, продуктивного, красивого, денежного закрытия июня месяца. И открыть июль месяц традиционно, марафоном, купеческим марафоном и с дегустацией новых ароматов. Ну, не знаю, может быть, еще успеем, все успеют послушать и в этом месяце, но как бы то ни было. Вот. И открыть июль месяц. Начинается второе полугодие. Представляете, полгода 2022 года уже заканчивается. Начинается второе полугодие 2022 года. А мы продолжаем создавать фундамент для наших результатов в декабре. Все, вот на этом на сегодня заканчиваю встречу. Всем всего хорошего, всем удачи и всем полнотворной работы. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Пока.